Ну вот и настал тот самый долгожданный момент в жизни нашего канала, когда мы перешагнули таки планку в тысячу подписчиков. Да ладно! Как вы можете видеть, нас теперь тысяча два человека на... По большому счету это даже не моя заслуга. Это ваша преданность каналу, то, что вы за эти годы... С 2018 года существует канал, он со скрипом развивался и продолжает развиваться. Я что-то экспериментировал, делал новое, что-то пытался как-то... Э, где-то получалось, где-то не очень. Но вы не покидали канал, вы остановались с ним, задавали вопросы... Где-то критиковали, где-то советовали, где-то предлагали что-то новое, интересное. В общем, мы развивались вместе с вами. Поэтому приношу вам огромную свою благодарность, огромный, так сказать, респект за это единство, единство вас как зрителей, подписчиков и единство с каналом. Ну и в благодарность от себя и от канала хочу Сегодня всем вам подарить небольшой, скромный, так символический подарок. Но, надеюсь, он большинству из вас придется по душе и пригодится. Сегодня я хочу вам э, подарить э, такой небольшой пакет, э, пак э, стилей для фотошопа. Я думаю, в вашей работе, потому что большинство из тех, кто смотрит канал, так или иначе, связан с Ютубом, кто-то ведет свои каналы, кто-то только начинает, думает, оформлять их, создавать. А, да или вообще в своей жизни использует Photoshop. Я думаю, это вам пригодится. Так что давайте посмотрим, что я вам сегодня приготовил. Но, забегая вперед, скажу: такие подарки будут не один раз. А, теперь на каждую сотню новую подписчиков. Я буду раздавать подобные подарки. Не обязательно, что это будут стили фотошопа. Возможно, это какие-то будут красивые шрифты для оформления. Что-то еще. Ну, в общем, я думаю, в обиде вы не останетесь. Всем понравится. Ну, а теперь давайте посмотрим, что я для вас подготовил. В что же будет дальше? Так, скачав файл архива, который будет расположен в описании под видео, распаковав его, вы получите вот такую вот структуру папочек. Это все стиль для фотошопа. Отдельно я вытащил папку ACL, чтобы вам не, <coughs> не лазить по всему этому, по всем этим дебрям. Так, что делаем с SL файлами? Заходим сюда, все их копируем и переходим в диск C, программ файл, заходим. Папка Adobe, Adobe Photoshop, дальше Presets, и здесь ищем папочку File. Сюда все это дело копируем. вот Все это дело скопировалось, вставилось. Все, стили у нас есть. Кроме Asale файлов, здесь иногда встречаются и PSD файлы. Попозже а расскажу, вот, как работать с теми и с другими файлами. прям на примере все это вам покажу. Сейчас моя задача была показать, куда закидывать ACL файлы. Ну что ж, мы с вами закинули ACL файлы, нужную нам папочку. Что теперь с этим хозяйством делать? А Делаем вот что. Идем в меню Windows, окно, находим пункт Tile. Вот такое вот окошечко открылось, но оно у нас пустое, поэтому... Поэтому мы делаем следующее. Нам нужно импортировать а, эти стили в нашу вот библиотеку стилей. Здесь вот в углу есть кнопочка такая, нажимаем ее. И нас интересует пункт меню «Импорт style. Заходим, вот у нас путь с нашими стилями. И мы все их выделяем и загружаем. Вот они по папочкам у нас раскидались. Теперь мы можем просто заходить в любую папку. Вот у нас стили есть уже. Кто вы здесь? Просто-напросто хватаем. Можем сюда принести, вот перенести. Ну, вот стиль у нас применился. Другой. Ну, вот они вот меняются. Так. Не нравится такой? Убираем другой стиль. Можем прям на текст закинуть. Ну, вот, пожалуйста. В общем, штука очень удобная для дизайнера. Единственное, что эффект, который у вас получится, он может быть отличным от того, что а, показано на превьюшке. Потому что Дизайнеры, они а, разрабатывали вот эти вот цели, исходя из возможностей того или иного шрифта. В общем, вам предстоит подобрать более-менее подходящий э, шрифт, как на превьюшке, чтобы получить такой же результат. Ну, вот, допустим, э, или шрифт жирнее, или еще что-то сделать, и тогда у вас... Итоговый результат получится более-менее схожий тем, что было изначально задумано дизайнером. Вот, как-то так. Намного интереснее и удобнее работать, если у нас в папочке имеется PSD-файл. Что мы делаем о, в данном случае? Открываем такой вот файлик. Так, сейчас посмотрим, где у нас. Вот, посмотрим, что у нас. Так, вот у нас есть такой вот. Видите, таких шрифтов у нас нету, поэтому восклицательный знак стоит. Мы можем найти подобные шрифты, а можем сделать проще. Вот у нас есть пачка со стилями. Вот какие-то шрифты имеются, какие-то нет. Ну вот выбираем, какой более нравится. Допустим, вот эффект стайлс нам нравится. Да? Какой шрифт у нас имеется. Мы можем просто взять инструмент текст и, в принципе, уже можем писать этим этим стилем. Можем писать прямо здесь. Ну куда как проще, интересней и легче работать, если мы делаем вот так вот. нажимаем на сам слой с текстом, вызываем менюшку и ищем строку, строчку э, Copy Layer То есть копировать э, стиль слоя. Нажимаем. Теперь мы можем создать новый документ. Здесь берем инструмент. Так можно делать э, с любым стилем. Ну вот как-то Таким образом все это дело получается. Я надеюсь, вам такой подарок придется по душе, пригодится. Ну, если я вам угодил, оставьте жирный лайк под видосиком. Я ведь все-таки старался, подбирал все это дело. Подпишитесь на канал, кто еще не подписался. Ну и пишите комментарии, задавайте вопросы. Если кому что-то непонятно, спрашивайте. Я постараюсь...